Здравствуйте, уважаемые коллеги. В этом видео мы поговорим о партнерских программах и остановимся подробнее на одной из них. На данный момент компания а предлагает две модели сотрудничества – агент – Revenue Share и вебмастер – CBA. Агенты получают стабильный и гарантированный доход с каждой закрытой сделки привлеченных трейдеров и инвесторов на протяжении всей их жизни в компании и независимо от их успешности. Вебмастеры получают единовременную выплату сразу по двум направлениям. CBA за регистрации и CPS за пополненный аккаунт и совершенный оборот. Вне зависимости от выбранного оффера, цели и задачи остаются одинаковыми. Партнеру необходимо привлечь клиента, затем клиент начинает торговать, и за это партнер получает вознаграждение. Наши партнерские программы выгодны. Вы только представьте, компания Amarkets уже выплатила своим партнерам более 30 миллионов долларов. Выплаты являются очень важным моментом сотрудничестве но не всегда ключевым. Партнеры по достоинству оценивают нашу разностороннюю поддержку и помощь в продвижении их ресурсов. Наши отношения выстраиваются на доверительной основе. Именно поэтому многие партнеры работают с компанией Амаркет с годами. Любые отношения выстраиваются из мелочей, и мы уделяем этому достаточно много внимания. Мы сделали простой, интуитивно понятный, функциональный личный кабинет. Наша реферальная система надежна, и ни один клиент не потеряется а маркетинговые материалы готовятся на разных языках и форматах. Помимо ежедневных комиссионных выплат, доступны еще и бонусы для самых активных партнеров. Выбрав подходящий оффер, необходимо зарегистрироваться на сайте и получить доступ к личному кабинету партнера, где будут доступны различные инструменты, статистика и отчеты. Далее мы рассмотрим подробнее модель сотрудничества «Агент». Агенты — это наиболее распространенный и классический вариант сотрудничества, который предлагает большинство брокерских компаний. Это предложение подходит для тех партнеров, которые работают со своей аудиторией. Например, образовательные центры, индивидуальные консультанты, разработчики торговых систем, поставщики сигналов и управляющие средствами инвестиционных сервисов. Каждый партнер проходит внимательную оценку и профилирование специалистами партнерского департамента и отделом «Комплайнс». Уже на этом этапе становится понятным намерение потенциального партнера. Например, если потенциальный партнер рассчитывал привлечь несколько друзей, то ему будет предложено воспользоваться акция «Приведи друга». Так как для начала сотрудничества по модели агент необходимо сразу привлечь не менее трех клиентов и в дальнейшем привлекать минимум одного клиента хотя бы раз в 90 дней. Детали сотрудничества изложены в партнерском соглашении, которое доступно в личном кабинете. Ранее уже было сказано, что агенты зарабатывают с каждой закрытой сделки привлеченных трейдеров и инвесторов. В зависимости от совокупного торгового оборота партнера в течение месяца изменяется ставка партнерского вознаграждения, которая является динамической и может меняться из месяца в месяц в соответствии с результатами партнера. Данная шкала позволяет эффективно мотивировать партнера к повышению активности и ее сохранению в течение последующих периодов, так как в случае падения оборота ниже требуемого значения ставка вознаграждения снижается. Помимо этого в компании Amarkets предусмотрены различные бонусы и акции для партнеров. Например, компания Amarkets, пожалуй, единственный брокер, который не только компенсирует комиссию на вывод партнерского вознаграждения, но еще и доплачивает. Может ли агент зарабатывать как-то еще? Да. Благодаря трехуровневой партнерской программе это реально. Партнер может зарабатывать 15% на клиентах партнеров второго уровня и 5% с третьего уровня. Таким образом, данная модель сотрудничества предоставляет партнеру максимальные возможности заработка, но при этом накладывает на него определенную ответственность. В связи с этим, данная модель сотрудничества подойдет только тем партнерам, которые планируют долгосрочную работу с компанией и привлечение клиентов регулярной основе.